Блять, сплошником сыпет, блядь, по пару минут. Ну я чуть подальше. Тут только что, блядь, поближе срывалось. Ох и шумная хуйня. Ну вот такие дела. Все, продолжаем наблюдать. Такая войнуха идет. Саня. Да, да, сейчас, я слышу. Вот, потолок подвальчики начал сыпаться сейчас буду забивать чуть-чуть поснимаю для истории русский мир так. надеюсь слышно выйти показать не могу сыграно но я думаю слышно хорошо что это рядышком рядышком сработали уже у соседей